Всем привет, с вами Ольга Семенова и хочу записать обновленный видеообзор замечательного сервиса для продвижения ВКонтакте, которым я пользуюсь уже не первый месяц и он очень помогает и облегчает мне работу. Сервис называется Best Leaders, изначально он был создан для нашей команды, но ну, сейчас на сегодняшний день уже приобрел такое широкое значение, то есть здесь люди абсолютно других компаний. Посмотрите, уже 1020 пользователей на сегодняшний день используют инструменты автоматизации. Чем же он хорош, друзья? Тем, что в интернете очень много на сегодняшний день предложений подобного рода. Повально все рекомендуют сервисы и я хочу сказать, что большая часть сервисов либо функций в них платная. Так вот сервис Бест Лидер, друзья, имеет платные функции, но их минимум. В основном эти все функции, которые вам где-то на стороне предложат за деньги, здесь вы используете бесплатно, поэтому он уже такое широкое распространение получил. Посмотрите вообще статистику общую. Почти 250 тысяч автоматических публикаций – это функция автопости. Подписки ВКонтакте, заявки в друзья на полном автомате обрабатываются комментарии, микроблоги здесь есть. То есть давайте все это посмотрим. Еще хочу сказать, что здесь есть партнерская программа, которая, в принципе, даст вам возможность даже не то, что заработать, ну, хотя тоже как источник дополнительного дохода она не помешает. Главное, что вы здесь можете, приглашая людей по своей ссылке, заработать себе самому на VIP статус, чтобы у вас была возможность пользоваться именно платными функциями они стоят 5 долларов вид аккаунт давайте посмотрим что вообще у нас предлагает сервис лидер. вы можете размещать здесь стоп предложения то есть именно за деньги платное размещение от 3 до 30 дней на главной странице личного кабинета любого из партнеров периодически меняется топ предложения. Точно также же, приобретя VIP-статус, вы будете иметь возможность размещать подобное. Бесплатное предложение, здесь вот оно тоже меняется. Каждую минуту нового партнера с ссылками, бизнес-предложение, то есть полностью ваша целевая аудитория здесь только в основном сетевики, то есть и видят ваши предложения интересные. На VIP-статусе вы можете создать себе микроблог. Это, по сути, ваш мини-сайт, там, где вы можете размещать статьи, которые впоследствии индексируют поисковые системы и выводят на вас, как на эксперта в каком-либо виде бизнесе и так далее. И, и смотрите, вот из тех сервисов, которые предлагаются по работе ВКонтакте, а как вы видите, у нас здесь появилась кнопочка YouTube в разработке, очень ждем, прям с нетерпением. Я использую сервис HiFriends, это обработка входящих заявок в друзья. То есть вот у меня сейчас, смотрите, две заявки. Я сама входящие заявки никогда не обрабатываю. То есть если я их увидела, я захожу в программу, ставлю сколько у меня заявок, две вот мне нужно обработать, и нажимаю запустить. Процесс пошел, заявки приняты и людям пришло входящее сообщение от меня то есть никакого спамов я сюда не шлю то есть, я просто пишу что я рада приветствовать коротко чем я занимаюсь и переход на подарок и вот как раз в том подарке кроется то что я хочу предложить то есть я действительно дарю людям полезности от себя и даю людям посмотреть ссылку на видео. То есть, если человек уже захочет, заинтересуется, он сам перейдет и посмотрит. И потом он мне напишет. То есть вот такой вот бизнес без спама. Также я использую сервис Happy Birthday. То есть просто выбираю количество людей. Утром захожу, смотрю, сколько у меня тут именинников. И запускаю этот сервис. Людям приходит картинка красивая, с поздравления. И. Очень приятно, они откликаются, это очень хорошо работает. Также у меня здесь подключен онлайн статус, то есть 24 часа моя страница в онлайне. Здесь есть еще новые функции публикация постов, ротация, репостинг, новые комментарии, автоответчик для автоматических на новые сообщения и топ есть, Здесь вы можете выставить какой-то свой пост, который будет у вас с интервалом там час, два, три, пять дублироваться на странице, то есть как только следующий пост выходит, старый автоматически удаляется. Ну, пока что у меня эта функция отключена. Я использую именно вот эти вот две функции: High Friends и Happy birthday. Вам рекомендую, друзья, тоже пользоваться этим сервисом. Повторюсь, что он абсолютно бесплатен и экономит массу времени. Всем спасибо за просмотр. С вами Ольга Семенова. До новых видео.